свиночек это. Ну а как он меня, блять, вообще услышал? Он ну, пиздец. Дерево. Ой, ой, ой, ой. Мы победили! Бомба без движения!